Привет, и сегодня долгожданная распаковочка наушников с AliExpress. Я как-то их решил заказать три недели назад и решил проверить. Ни разу не заказывался AliExpress, решил проверить, что из этого получится. Но из этого вот получились хорошие наушники, которые я сейчас открою, и мы посмотрим, что они из себя представляют. Так, а нам бы тут ничего не перерезать, никакие проводочки. Я ж не, пер... я ж не... не всегда. Так. О. Там это, Матвей, исторический момент. Итак. Вот. Э, в таком чехле пришли нам наушнички. Я, конечно, рад, что они в чехле пришли. А то без чехла они, наверное, уже все поломают. Так. Тут больше ничего нет. Пустота и ничего. Так. Ну что, открываем их. Посмотрим. Так, не открывается, смотри. Это матриистический момент, мне аж страшно. Mm. Так, вот такие вот наушники. Я заказывал их черными. Также они есть в других расцветках. Там золотой, белый. Ссылочку, если хотите, я оставлю на эти наушники в описании. Так, вот что эти наушники себя представляют. Так, тут есть также я вижу запасные ушные вкладыши. Так, надо открыть их. Ой, Матвей, это такой исторический момент. мне аж боюсь что-то поломать тут. Главное, чтобы они работали, конечно. Mm -hmm. Это самое главное. Так, mm -hmm. тут у них также вот, э, особенность, то, что тут у них есть магнитные mm -hmm. вот такие вот штучки. Mm -hmm. Такие вот. Вот так вот. Чик. Мне это не нравится, потому что они так не будет путаться. Так, вот такой вот у них э, 3,5-миллиметровый джек. Специально для телефона. Вот тут 4 отделения. Сейчас сфокусируйся. Ну, короче, вот, вот, раз, два, три, и вот тут четвертое Как мне сказал мой друг. Но я не вижу, короче. Так, также они шли вот таким вот микрофончиком. Опять не фокусируйте, давай. Ну, уже. Вот таким вот микрофончиком тут, тут регулировка. Вверх-вниз, я так понял. Так, вот тут где-то, вот, вот тут сам микрофончик находится, эта дырочка. Так, ну что ж, я хочу их попробовать уже наконец-таки. Хорошие ли они или нет. Ну, как я уже сказал, я их протестировал. И мне очень они понравились. В ушах держится удобно. Звук чистый, очень идеальный. Басы, в принципе, как там было на картинке написано, на троечку. Но я, в принципе, могу это оценить как на 4 балла, короче, из 5. Из преимуществ... Очень хороший микрофон. Самое главное, правильно говорить сам микрофон, чтобы не было лишних помехов и шумов. Сейчас я его протестирую, как работает сам микрофончик наш. Всем привет! И этот тест микрофона э, из-под наушников с AliExpress. Все просто. Я записываю на звуковой рекордер свой звук. Проще некуда. Самое главное это проверить, есть ли какие-либо шумы, и как вообще лучше записывать на данный микрофон. Никак. Аудиофайлем вы могли прослушать запись с данного микрофончика. Мне, в принципе, понравилось. Если там чуть-чуть подкорректировать, там убрать шумы лишние, чуть-чуть увеличить громкость, то, в принципе, будет даже очень неплохая петличка э, для всяких разных подкастов там, и, и так далее. В принципе, работают наушники идеально, только, конечно, не знаю, может кому-то не нравится, вот, когда вставляешь именно вот эти вот ушные вкладыши в уши, это именно такой скрип есть. А так, в принципе, за 215 рублей я их покупал, сейчас уже там чуть-чуть до... цена больше, где-то 225 рублей. За такую цену наушники, в принципе, нормальные. Главное, чтобы хранить их правильно и бережно к ним относиться, и тогда эти наушники прослужат долгое время. А так мне очень понравились. Все, я, конечно, не, не опробовал ушные вкладыши, но вот они тут есть те, побольше, есть те, поменьше. Для моей сестры не подошли вот эти ушные вкладыши, ей 5 лет. Уши маленькие, само собой, и я попробую и нацепить вот эти вот на наушники маленькие вкладыши, и, в принципе, подходит. То есть, подходит для любого возраста, от маленьких детей до взрослого уха. Так. И все это в одном месте. И наушники туда помещаются спокойно. Сейчас я вот продемонстрирую, как я их помещаю в эту коробочку. <музыка> Наконец-то я затащил эту коробочку Вот так вот закрывается И легко может переноситься в кармане Там где-нибудь еще, положить их И вы, они не поймутся, не запутаются нигде То есть, в принципе, очень даже удобно Из этого чеха даже можно спиннер, наверное, сделать вот так вот И крутить постоянно Так, ну, в принципе, вы видели тест Все я вам показал что как есть, а вам уже решать, покупать ли такие наушники, стоят ли они такие денег или нет. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие видосики. Также я в дальнейшем буду развивать новую свою рубрику распаковки вещей. Так что не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал, включайте колокола, чтобы не пропустить моих новых видосиков, чтобы приходили уведомления и вы были первыми в курсе всех событий моего канала. Всем пока!